Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика на ютубе Дениса, у него вопрос следующий, он планирует приобрести на торгах автомобиль и спрашивает, какие документы необходимо запросить у конкурсного управляющего для того, чтобы проверить данный автомобиль. Денис, на самом деле, разница между тем, что вы покупаете этот автомобиль на торгах или как вы это делали в обычной жизни, нет. Поэтому вы запрашиваете абсолютно те же самые документы. Да? Это ПТС, это свидетельство, да? вы должны ознакомиться с договором купли-продажи, где этот автомобиль был куплен продавцом, в нашем случае это должником. Вам нужно обязательно сходить на осмотр этого автомобиля, причем провести осмотр лично. Идеально, если с вами проведет этот осмотр человек, который разбирается в автомобиле. Перед тем, как идти на осмотр, убедитесь, что вам дадут ключи, да, чтобы завести автомобиль, заряжен ли аккумулятор. Да, то есть деталей очень много, но вот это самое главное. Вы обращаетесь к конкурсному управляющему, не стесняйтесь, задавайте ему любые вопросы. Я уверена, что он вам поможет разобраться по конкретному авто. Убедитесь в том, что автомобили не находятся в залоге. Это сейчас можно сделать в открытых источниках, совершенно бесплатно. Знаем просто какие-то до автомобиля и так далее. Если у вас есть еще какой-то вопрос по покупке данного автомобиля, пишите их прямо под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Если у вас есть другие вопросы, друзья, не стесняйтесь, пишите, мы для этого и записываем наши видео. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, всем удачи на торгах и всем пока!